Приветствовать Николая Куницына и Евгения Давлетшина, региональных представителей Bestway по Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Ну рассказывайте, что такое Bestway и как давно на рынке? Ну, Bestway это в переводе с английского лучший путь, лучший метод да. э, приобретения чего-то. Да? В нашем случае это приобретение жилищного, жилищного продукта, именно квартиры. Ну расскажите, кем был создан жилищный кооператив Bestway и как он сегодня продвигается на рынке? Ну, создан был э, Романом Василенко, Роман Викторович Василенко. Это основатель именно жилищного кооператива «Бествей». Uh -huh. э, на сегодняшний день э, это э, человек, который пом помощник депутата Гос Государственной думы Сергея Миронова, uh -huh. который и э, возглавляет жилищную кооперацию в целом в России. И при э, создании, соответственно, и были учтены определенные вещи. Человек военный uh -huh. в прошлом, поэтому дисциплина у нас на первом месте. И, соответственно... И жилищная кооперация была разработана именно, чтобы люди обращались и не переплачивали то есть, за свое жилье. Расскажите, какими результатами деятельности вы можете поделиться уже на данный момент? Поскольку в Тольятти мы недавно, в течение года, мы этот проект представили на рынок именно для тольяттинцев. Угу. Один человек у нас стоит в очереди на приобретение жилья по материнскому капиталу. Пенсионный фонд проплатил жилищный кооператив Bestway взносы 453 0,26 рублей. Несколько человек в Тольятти у нас уже стоят э, в очереди. И несколько человек у нас уже перешли на оформление, на покупку объекта недвижимости. В целом по Самарской области у нас уже в Самаре купленные есть квартиры. У нас есть пайщики в Тольятти, которые купили, приобрели объекты недвижимости в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге. Поэтому уже... Работа лишь... идет полным ходом. Полным ходом, mm -hmm. да. То есть mm -hmm. уже есть что показать, поэтому... Можно дополнить Конечно. Если конкретных цифр каких-то касаться, да, на сегодняшний день кооператив Кооператив – это порядка 6700 э, членов, mm -hmm. да, по, порядка 770 объектов недвижимости в целом по России было куплено на конец прошлого года, и на сегодняшний момент свыше 1000 объектов куплено. Кооператив действует не только на территории Российской Федерации, но также и в сопредельных государствах. Да, это Казахстан, Киргизия, mm -hmm. в этом году мы запускаем офис в Беларуси. то есть мы уже за рамки федерального проекта выходим до, на международный mm -hmm. некий mm -hmm. уровень. Ну, чудесно, внушительные цифры, отлично. Mm -hmm. Хорошо, да, как отлично. вступить в жилищный кооператив, какие документы нужны, какая кредитная история должна остаться за спиной? Я yeah, молодец. Если никогда На самом деле, ну, действительно, это BSTV лучший путь, и все очень просто, да? Для того, чтобы стать членом кооператива, необходимо только ваше желание, достижение 16-летнего возраста, наличие паспорта. Для граждан России потребуется дополнительный ИНН, для граждан России, ну, в общем, только достаточно паспорта. Вступительный взнос составляет либо 75 тысяч рублей, либо 150 тысяч рублей, и зависит от стоимости объекта. Объекты до стоимости до миллиона рублей мы не приобретаем. От миллиона до полутора, если ваш объект будет стоить, то, соответственно, вступительный взнос 75 тысяч рублей. Если объект от полутора миллионов до 10 миллионов для всей России или до 20 миллионов, для Москвы и Санкт-Петербурга угу. и областей. Там вступительный взнос 150%. Ну главное, чтобы желания все совпадали с возможностями. Пусть так и будет. К чему приучила нас ипотека? Риэлторы -ри знают, ри о чем пойдет речь. Да? Иногда можно квартиру купить без первоначального взноса вообще. Но хорошо ли это или не очень хорошо? Ипотека хороша для кого в первую очередь? Для банков. Да. Так ведь. Вот, хорошо ли она для заемщика? Ведь покупая одну квартиру себе, вы покупаете там две-три квартиры в банк, выплачивая огромные проценты. Вот. В нашем случае мы предлагаем не спонтанно подходить к покупке квартиры, а готовиться к этому. То есть подготовились морально, материально, принесли вступительный взнос, оплатили 35%, вас поставили в очередь. Несколько месяцев ожидания в очереди, 4-6 месяцев, вы переезжаете в квартиру, которую для вас покупает жилищный кооператив. Ну вот тогда хочется спросить, на кого же оформляется квартира, да. и, возможно, там вообще прописка? Возможно, прописка, не только пащика, но и членов семьи, и в том числе и совершеннолетних детей, да. С точки зрения законодательства, с точки зрения жилищного кодекса, гражданского кодекса, квартира принадлежит всем пайщикам кооператива, юридическому лицу, кооперативу. Кооператив стоит отметить, что это не коммерческая организация, не ставит целью изумечения прибыли, поэтому риски банкротства, ну, они какие-то минимальные, да, близки к нулю. Вот. И то что, то, что касается оформления, по закону, все это принадлежит пайщикам до тех пор, пока вы, как пайщик, не выплатили все поевые взносы. Угу. Да, То есть вот вам предоставили, условно, 2 миллиона рублей, пока вы в течение 10 лет не выплатили все, соответственно, переход права собственности невозможен. По статье 218, часть 4 Российской Федерации. Но есть еще какие-то гарантии, что ЖК точно передаст право собственности на объект недвижимости после выплаты пая? В кооперативе вы берете справку о полном выплате ПАЯ. Далее, для того, чтобы переоформить право собственности на себя, нет необходимости участия какого-то кооператива. На основании справки о полном выплате ПАЭ, опять же, в соответствии со статьей, которую я называл выше, 218-я, часть четвертая, yes. право собственности переходит на вас. Участие кооператива при этом не требуется. Вот Хорошо. если мы, вот, предположим, что случилось, и человек не может вот, выплачивать больше деньги, у него их нет, он как-то вот сможет выйти из кооператива. Он теряет все свои деньги. Как это будет? А, в отличие, опять же, от эм, ипотеки, да, здесь возможен выход и возврат всех поевых взносов абсолютно на любом этапе. Независимо от того, стоите ли вы в очереди и ждете, когда он купит квартиру, либо уже живете в квартире, которую вам купили, которую вы выбрали, да, вы вправе написать заявление и выйти из кооператива, получив в течение двух месяцев по закону, опять же, да, все поевые накопления ваши. Я слышу, что система очень много плюсов, но почему тогда люди по старинке до сих пор обращаются к ипотеке? Ну, потому что ипотека создана была, в принципе, банками, банкирами, и это хлеб для Поэтому старый добрый метод был успешно да, забыт, но сейчас это возрождается, сейчас об этом mm -hmm. говорят э, с телекранов депутата Госдумы, сейчас э, это говорят в правительстве, э, об этом говорил президент Владимир Владимирович Путин, э, что нужно возвращаться именно к жилищной кооперации, поскольку это очень удобный mm -hmm. э, способ приобретения объектов недвижимости именно для обычных российских граждан. Mm -hmm. Сейчас а, законодательство доработано, Центральный банк доработал банковскую систему, и в принципе рисков для пащиков нет никаких. Yeah. Да? Mm -hmm. То есть У нас расчетный счет находится в, сбер в сберегательном банке, поевой, да? он с целевым Расходованием денежных средств. Специальный счет с целевым расходованием денежных средств. То есть, допустим, наличные оттуда снять невозможно. Вот, Евгений, вы много лет развивали ипотечную систему, а сейчас с жилищным кооперативом работаете, правильно? Да, как Совершенно так вышло? Совершенно верно. Да. Я несколько лет владел агентством недвижимости, и в свое время я достаточно много объектов продавал в ипотеку, как и любой другой риэлтор. И э, получилось в, в один момент так, что ко мне стали приходить люди, которые взяли ипотеку 5-7 лет назад и которые не смогли ее выплачивать. То есть это, это трагедия. И поэтому вот я переоценил то, что я делал, и занимаюсь продвижением вот этой истории, которая позволяет реально сэкономить и переплату в нашем случае. Ну, Условно представьте, максимальная стоимость квартиры, которая может быть приобретена через жилищный кооператив, 20 миллионов рублей. 7 миллионов рублей потребуется ваших средств, 13 mm -hmm. миллионов вам добавляют поищики все. Mm -hmm. Ваша переплата за пользование 13 миллионами рублей в течение 10 лет составит 400 тысяч рублей. Mm -hmm. Звучит, где вы видели такие? Сказки. Да, Скажите, другое другое где можно узнать больше информации? Вероятнее всего, вы проводите мероприятия, встречи. Все зрители заинтересовались, куда обращаться, Конечно, где встречаться. Каждый день Кажется. проводим встречи именно с жителями у нас в офисе. Mm -hmm. Сейчас в офис на Южном шоссе 15. 15. И завтра, соответственно, у нас будет городская расширенная презентация для людей Мы приглашаем всех туда, соответственно, можно записаться Ниже будут наши контакты Мы всех запишем, проконсультируем, встретим Соответственно, расскажем все от и до mm -hmm. Чтобы человек действительно видел перспективы покупки недвижимости себе и своим детям Спасибо вам большое, приходите к нам еще Ждем вас, удачи, успехов в бизнесе Спасибо Спасибо вам Спасибо.